Привет! Вы на канале Тайсул. В этом видео мы будем делать масленицу для сжигания, куклу масленицу народную обрядовую, которую можно будет сжечь в последний день масленичной недели. Для этого нам потребуется лыка, вот такой вот это натуральный материал, это кара осина, называется лыка. Лучше всего, если вы найдете мочалку из лыка. Потому что я покупала лыка в магазине для рукоделия. И оно там было свернуто вот так вот, в такой маленький пакетик. То есть оно оказалось мятым и не очень чистым. В общем, мне не очень понравилось. Но, вот, к сожалению, мочалку мне не удалось быстро найти поблизости. Нам потребуется красная нитка. Красная нитка обязательно для Изготовления народных кукол. Нам потребуются вот такие вот разные ленточки атласные. Потребуется ткань для юбки, для платьишка, для, для вот платочка такой треугольничек потребуется. Для фарточка такой прямоугольничек. Ну что ж, давайте приступим. Для начала разделим наша лыка на две части. Побольше это для туловища и поменьше это для рук. Начнем мы с изготовления рук. Эту большую часть пока отложу в сторонку. Так. Берем красную нить. Так, и с одного конца, вот видите, у меня лыка такая, довольно длинненькая, она согнута пополам. И с одного конца я обматываю ниткой вот таким образом. Желательно, чтобы нитка у вас была очень прочная, чтобы вы могли туго сматывать детали куколки. И при этом она не рвалась бы вот таким образом теперь нитку оставляем и из этого всего лыка начинаем плести обыкновенную косичку разделяем на три части И заплетаем косичку, прихватив при этом конец нити и вплетаем его прямо в косичку. Косичку заплетаем так вот туго. Кстати, вместо лыка можно взять сухую траву, которая эластичная такая, которая не будет ломаться. Можно взять солому или можно взять чесанный лен. Вот в итоге у нас получилась такая косичка. Это будут руки. С этой стороны тоже плотно смотана такая косичка. Нить отрезаем, оставив конец подлиннее откладываем в сторону руки, займемся туловищем, берем красную нить, берем вот это лык, которое мы отложили для туловища, так и формируем голову, каким образом? Берем нить <свят> и вот так оставив примерно три-пять сантиметров, обматываем очень туго. Так, вот так вот, туго-туго обматываем. Теперь решаем, где у нас будет лицо, Ну, пусть будет лицо здесь, с этой стороны, допустим. Разделяем лыка, добираемся до серединки, так, и в серединку вставляем. Руки так аккуратно. Выравниваем руки, следим, чтобы красные нити у нас были под рукой, так, формируем куколку, ручки, чтобы были одинаковые с двух сторон чтобы они плотненько прилегали к шее берем красные нити вот эти концы оставшиеся красные нити и обматываем куколку под руками под ее руками вот так вот так вот делаем опять же очень плотную обмотку формируем обережный крест таким образом. Крест – это символ солнца, красный цвет – это символ жизни. Вот таким образом мы сформировали бережный крест. Теперь займемся отделкой куклы. Из красного льна я буду делать нижнюю юбку для куклы. Примерно вот так. Вот ткань, видите, у меня сложено вдвое. И я прикидываю, сколько мне примерно потребуется отрезать. Примерно вот так. Так, отрезаем. Один край вот так сгибаем внутрь э, на, на изнаночную сторону и проглаживаем ножницами. Кстати, ничего страшного, то что вы используете ножницы или даже иголку при шитье народных обереговых кукол, потому что это предрассудок, что нельзя использовать ножницы или иголку. Просто крестьяне раньше не использовали ножницы или иголку из-за того, что их у них просто этого не было. Или это были слишком дорогие инструменты, которые не позволялись детям. Поэтому возникла такая традиция у крестьян изготавливать игрушки кукол без ножниц, без иголок. Ну а мы с вами можем вполне позволить себе это. Так, теперь нам надо сделать следующее. Мы собираем юбочку вокруг талии куколки таким образом, чтобы вот она вся вокруг присобралась. И вот этот вот край, где мы согнули вовнутрь. Кромку мы накладываем сверху. Так, и а где у нас нитка? Вот у нас нитка. Вот она нитка. Сейчас с этой ниткой мы будем юбочку приматывать к куколке. Вот таким образом. Опять же туго, чтобы у нас вся конструкция не развалилась. Туго приматываем юбочку кукле. Вот таким образом. Сзади, посмотрите, у нас очень аккуратно все получилось. Вот так вот. Спереди тоже. Нитку давайте обрежем теперь. Немножко закрепим ее. Так, теперь мы сделаем. Поверхнее такой платьишко. Цветочек. Ткани лучше использовать яркие, красные цвета. Для куклы Масленицы самое то. Цветочек. Потому что кукла символ весны. Поэтому все должно быть такое вот солнечное, яркое, красное. Так, давайте вот. Прикинем сколько нам отрезать, то есть, верхняя платьишко, вот это вот оно будет немножко покороче, нижней юбки, чтобы это смотрелось все декоративно. В итоге я решила, что мне подойдет вот такой прямоугольничек, вот по ручкам столько и вот покороче нижней юбки, он у меня сложен вдвойне, теперь делаем следующее, сгибаем и вот так отрезаем. Нам важно, чтобы в это отверстие прошла голова поэтому я вырежу немножко побольше Здесь у нас передняя часть платьишка должна заходить на заднюю часть. Таким образом. Здесь мы рукавчик немножко подогнем. Подгибаем вовнутрь. Теперь нам опять нужна нитка, чтобы платьишко закрепить. Но перед тем как закрепить платьишко мы возьмем вот такую полосочку светлой ткани. Это будет передничек. И положим его поверх платья вот таким образом. Так, теперь берем нитку и всю эту красоту примотаем. Расправляем. То, что надо расправить и приматываем завязываем узелок и смотрим что у нас получилось так так, вот это уже похоже на масленицу. Сейчас мы сделаем, оформим голову. Возьмем вот кусочек такой атласной ленточки и сверху головы вот так вот привяжем. Аккуратненько действуем, чтобы не соскочила скользкая атласная лента с головы. Лишнее обрезаем. Так. и теперь нам осталось завязать куколки платочек для этого у нас есть вот такой треугольник здесь у нас примерно 20 сантиметров может чуть больше вот эти стороны короткие стороны треугольника ну, как обычно платочек завязываем как обычно завязываются платочки уже туго аккуратно и туго завязываем платочек сзади узелком что ж, куколка готова вот такую куколку надо сделать на масленичную неделю чтобы она украшала дом и в последний день масленицы ее надо сжечь сжигание такой куклы это символ того что вы сжигаете все плохое то, может быть, осталось с зимы или с прошлого года, и наступает весна, время новой жизни. Вот такая кукла. Если вам понравился мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк. Жмите на мишку и подписывайтесь на наш канал. До встречи!